очень важный было этап знакомства в первый день, когда все собрались я очень волновалась, потому что плохо знакомлюсь с людьми, но здесь все очень внимательно ко мне отнеслись и ко всем, кто сюда приходит и это меня очень обрадовало потому что действительно каждое какое знакомство очень сильно стреляет для меня дальше... Очень подробно и интересно рассказывали о том, как делать выбор, пункты, которые нужно пройти. И потом уже скайпы, когда каждый пункт рассматривали подробнее, и каждый рассказывал, что именно нужно сделать, как это делать, и подводился итог. И последняя встреча личная. И где мы делились, кто с чего начинал, о каких профессиях задумывался вначале, к чему в итоге пришел. Кто-то приблизительно в этом и остался, а кто-то сильно поменял свое решение, вообще в другую сторону ушел. Был, например, у нас парень, он хотел конструировать самолеты, а перешел в экономистов, например. И меня очень порадовала, что именно занимаются обучением, обучают делать правильный выбор. Вот. А не просто сказать, что раз тебе нравится, например, рисовать, то ты должен быть художником. Или если тебе нравится танцевать, то быть хореографом. То есть, ну, не так, а именно из каждой интересующей вещи, как-то побрат... постараться собрать мозаику и сделать то, что будет интересовать человека дальше всю жизнь, и чем ему будет интересно заниматься на протяжении долгих лет. После этого тренинга начального я, я сначала очень волновалась, думала, что мне никак это не поможет, что, ну, что будет неинтересно и как-то больше будет как в школу ходить, что-то такое. Вот. Но после тренинга я поняла, что на смарт-курс есть подход, ну такой особый, все очень интересно, увлекательно. И что здесь мне будет не только все понятно и здесь мне помогут, но и то, что здесь очень добрые и отзывчивые люди. Как-то вот получалось где-то возглавить команду и повести за собой было прикольно. Я, я просто никогда не думал, что я вообще обладаю какими-то лидерскими качествами. Не знаю, почему-то так не казалось. Вот. А так вообще классный был тренинг. Я помню, как э, после первого дня я понял, что надо экономить силы. А то прям вот в конце первого дня, я помню, я очень устал. Вот такой уже сидел на последнем занятии, не понимал, что происходит вообще. Какая-то как жесть была, а, просто молчал и ничего не хотел. А вот на второй день я уже как-то экономил энергию. Вот, я благодаря этим дням понял, что нужно всегда экономить свою энергию, чтобы хватило тебя на, на все. Мне больше всего запомнилось, когда вы говорили утверждения и лежали цифры на полу. И нужно было встать на цифру, то есть, которая утверждает полностью согласен, скорее согласен, не уверен и так далее. Мне почему-то это очень помогло за счет того, что я определилась как-то. Ну вот. В... У меня, я не знаю, как это объяснить, но помогает всегда определяться в разных ситуациях, то есть я это использую и в жизни, когда меня что-то спрашивают, и я вот вспоминаю это упражнение и думаю, я полностью согласна или же не очень, то есть так помогает как-то для себя определить всю полную картину вопроса или утверждения какого-то. В плане упражнения было очень здорово, я помню, мы делали плакаты. Это на самом деле было самое долгое упражнение, но очень интересно. То есть нам дали огромное количество журналов и сказали, вот вырезайте что-то, что вам нравится, связанное с вашей профессией. И это было очень здорово, потому что опять же, вот эта вот какая-то коллективная такая вот энергетика, когда все сидят и что-то вырезают, что-то клеят. Я это очень в принципе люблю. И мне это запомнилось почему-то таким как бы, ярким фрагментом во всей программе. Вот. Если ты сюда уже идешь, ты должен понимать, что, во-первых, это неизбежно, ну, то есть, что здесь будет много людей, ты должен понимать, что в жизни ты будешь встречать очень много незнакомых тебе людей того же возраста, не того же возраста, с которым ты должен будешь взаимодействовать, и обычно на таки, в таких местах люди Действительно хорошие, в местах, связанных с психологией, люди тебя будут понимать и никогда тебя не осудят. Группа мне близка очень, то есть мы до сих пор продолжаем общаться там с ребятами, ну там с Ксюшей общаемся, вот, ребята очень добрые, у каждого свои интересы, и ты видишь, что люди бывают очень-очень разными, и эти люди, они были действительно все очень разные, но каждый из них был добрым по отношению к другим, понимающим. Такие, такая группа и такие люди вообще встречаются редко. Я, если честно, плохо скажу с коллективом, я очень плохо, в принципе, общаюсь с людьми, мне очень сложно именно на первых порах. Но тут как-то как будто тебя выбрасывают, но при этом на какие-то мягкие подушки определенные, которые специально для тебя, и это не очень страшно. То есть, когда ты общаешься с другими ребятами, ты думаешь, а так, ты хочешь быть этим, а ты вот этим, а мы с тобой похожи. Вот, и вот такого, такого дискомфорта при общении не было. Это тоже безумно здорово, поэтому все абсолютно запомнилось. То есть, нет, могу, не могу выделить что-то определенное. То есть, общение с наставником потрясающее, с людьми, которые смарт-курс великолепно просто. Последний день просто замечательно. То есть, даже терминов столько хороших не хватит. Поэтому,